Шкода Octavia 2004 года выпуска, пробег 148 673 километра, 1.9 турбодизель, механическая пятиступенчатая коробка передач. Автомобиль рабочий, заводим. Оборот набирает хорошо. Обороты не плавают. Дымности, парность отсутствуют. Насыщено горловине мульти нет. Уголь и масло нормы, масло чистое. Уровень охлаждения жидкости в норме Двигатель работает на 4,5 балла